Трагедия национального масштаба, она не обошла и, в частности, футзал. Очень богатый регион, славной своей историей и командами. Мы немножко переформатировали формат соревнований экстралиги и надеялись, если бы не было войны, рассчитывали на эти команды, и они бы на самом деле были примкнули бы к нашей общей системе. Была договоренность, все. Но есть команды, как Луганск, ЛТК Луганская. Мы решением исполкома, ассоциации освободили их от отступного взноска в экстралигу. Власти Сумской области и конкретно города Сум помогли им с как бы, их... Приютили, они проводят свои матчи в Сумах, базируется команда там, на самом деле им тяжело, но все максимально стараются, идут им встречу помогают, э, различная помощь. Также по командам э, аматорским, те команды, которые могли пополнить там, ряды первой лиги, э, кто-то поехал в Запорожье, от команда Арпи, она играет в Запорожье. Э, там, тоже к ним очень гостеприимно отнеслись, хотя они сейчас всех обыгрывают и уже начинают э, э, эту гостеприимность немножко э, сворачивать, потому что тоже хочется им выигрывать, а не обыгрывать всех. Э, Детско-юнорские команды тоже принимают участие в чемпионатах Детско-юнорской лиги с Донецкой, я имею в виду, принимают участие во всеукраинских соревнованиях. Мы, как ассоциация, тоже им всячески поддерживаем и материально, и какими-то другими благами. Поэтому стараемся, не забываем. Люди, кто обращаются, всегда помогаем. Видископ видео.